Сегодня мы будем слушать э, фазу модели моделирования в корпоративных проектах. Меня зовут Зоси Максим, я SEO и основатель TQM Systems. Со мной будут наши коллеги читать еще две темы в процессе. Э, Виталий прочитает э, методики оценки задач и проектов. Олег прочитает БПМН. То есть у нас будет разбит на такие логические э, пункты весь наш доклад. Мы у себя в компании делим фазу моделирования в корпоративном, ну давайте сначала немножко про проекты, проекты в принципе у нас поделены на три больших фазы, это фаза моделирования, фаза реализации и фаза внедрения и эксплуатации. Это три больших части, которые делятся на свои подчасти. И мы будем говорить сегодня про первую это из них, это фаза моделирования. Фазу моделирования мы делим на три этапа. Это экспресс-обследование, функциональные требования и техническое задание. Давайте начнем с экспресс-обследования, поймем, зачем оно нам нужно, какие работы мы там проводим и какие выводы мы в итоге должны из этого извлечь. Я вижу, как тут много наших коллег, клиентов, так и конкурентов. Да, есть небольшой бенчмарк, можно для себя записать. Мы никогда не делаем обследование, особенно чем больше проект, тем, тем более. Есть на рынке такая тенденция делать это там, в счет коммерческих предложений и так далее, так далее. Мы крайне не рекомендуем этого делать, потому что первый этап в обследовании, и экспресс-обследование в обязательном порядке должен быть качественно сделан, от этого зависит в принципе решение, то какой, какого класса проект вы делаете и зачем, ну то есть какие инструменты в нем нужно использовать. Поэтому мы очень рекомендуем нашим партнерам все это делать отдельным этапом, с отдельным контрактом, с отдельным бюджетом. То есть это, собственно говоря, Каким образом эти бюджеты оценивать, Виталик немножко дальше расскажет. И что же мы делаем на этой, на этом этапе, на, в, в, Возьмем моделирование. У нас есть 9 таких пунктов, которые мы здесь проводим. Начиная с интервью и заканчивая отправкой отчета и презентацией решения. Зачитывать я вам все не буду. Мы сейчас по каждому из этих пунктов детально э, пройдемся. Первый этап, с которого все у нас начинается. Мы проводим интервьюирование э, руководителей или специ экспертов со стороны заказчика по поводу того, для чего им проект. Э, казалось бы, все просто, то есть, чего проще, собственно говоря, поспрашивать. Но На самом деле, э, есть Целые методики и структуры того, каким образом вы должны проводить интервьюирование. От простых организационных вопросов мы рекомендуем все, что вы делаете, все, что когда вы проводите интервьюирование, записывать. То есть вы задокументировать сегодня не успеете, вы в любом случае, как аналитики, должны потом вернуться к вопросу, сопоставить и, условно говоря, транслитерировать то, то что вы, собственно говоря, в аудио услышали. Это из очень простого. Из более сложного, собственно говоря, а что спрашивать? Вы можете оказаться в ситуации, когда вот вам написали список, вот люди, с которыми надо поговорить, о чем с ними говорить? Ну, то есть не совсем, не всегда понятно, то есть вы когда спросите, что вы хотите, человек будет раз... В зависимости от того, какую человек занимает должность, занятость и вообще его интересы в компании, ну, то есть он вообще замотивирован вам все это озвучить, у него будет отличаться очень сильно то, что он будет рассказывать. И возможно он вам расскажет 5 минут и скажет, ну все, какой список вопросов сформулировать и задавать. Давайте начнем с очень простого. Да? Самые простые вопросы это опишите последовательность ваших действий сегодня. То есть вы просите человека о том, чтобы он просто рассказал последовательно, чем он занимается. И составляете, в общем-то, верхнеуровневую модель описания того процесса, что он делает. Так происходит с каждым интервьюируемым. То есть вы проходитесь по процессу того, что, собственно говоря, делать сегодня. Второй вопрос, который можно вот здесь задавать, это какие входящие и исходящие документы. У него лично, если это руководитель и если это представитель или эксперт какого-то департамента или подразделения, какие у департамента входящие и исходящие документации. Задача экспресс-обследования не стоит, чтобы все эти документы проанализировать с точки зрения содержания. Нам на этапе экспресс-обследования важна форма, ну не форма в смысле печатная форма там где там поля расположены, да, а форма того, каким образом какие документы в компании перемещаются. Для чего нам это нужно? Для того, что когда мы делаем э, кросс-чек с двух подразделений, если одно подразделение озвучило, это очень часто встречается, если одно подразделение озвучивает, что у него на входе есть вот такие документы, это не означает, что другое подразделение вам скажет, что они эти документы готовят. Это раз. Во-вторых, бывают ситуации, когда одно подразделение готовит для кого-то документы, а в том подразделении у вас не, ничего про эти документы не говорят. Это предмет, собственно говоря, составления списка по подразделениям, какие документы, для чего. Потому что иногда в компаниях бывают ситуации, чем больше компаний, тем в таких больше, что готовится некая документация, которая кому-то передается и дальше никем не используется. Вот реальные кейсы там, лет 5 назад в моей же практике, когда мы опрашиваем э, одно подразделение, мы говорит, готовим вот этот отчет для руководителя, там, куча людей там с разных систем собираются, передают нам друг, руководителю этот отчет, интервьюируют руководителя, спрашиваем, там, для чего вы используете этот отчет, ну, потому что нам надо смоделировать, в какой системе мы это будем делать. Э, он говорит, я не знаю. Мне тут этот, то есть я как бы в компании не так давно, я полгода, и мне каждый говорит, месяц приносят этот отчет, зачем он мне и что с ним нужно делать, я не знаю. То есть бывают ситуации, когда у вас документооборот является следствием артефактов э, вообще просто жизненного цикла компании. Это не факт, что его нужно автоматизировать. Если мы этого не выявим в начале, мы, собственно говоря, напишем функциональные требования на этот отчет, пишем, как мы в системе это будем получать, техническое задание реализуем, а на самом деле он никому не нужен. Все вот эти интервью и то, что вы фиксируете, параллельно вносим для того, чтобы было проще понять, параллельно мы вносим сразу этого отчет об экспресс-обследовании, фиксируем верхнеуровневые бизнес-процессы. Это хороший, кстати, комментарий. Да, действительно, есть, есть, есть некоторые переходные процессы. Надо, мы сегодня в конце дня поговорим. Это вот просто коллеги слушали, до конца дня тоже не будут. Не всегда это делается. От жизненного цикла компании зависит. Есть ли такие инструменты в арсенале или нет таких инструментов в арсенале? У вас такие инструменты есть. У других компаний, которые там, перешли там, в аристократизм и так далее, у них таких инструментов нет, они такого не применяют. А в компании на ранней стадии, то есть мы, я -то, позже немножко еще буду все это рассказывать, а в компании на ранних стадиях этого быть вообще не может, потому что там ценен каждый час сотрудника. То есть такие задачи вообще не ставятся. Вот Поэтому а, бывает. Но в, в экспресс-обследовании, ну тоже, тоже надо анализировать, откуда источник, да, и вот его, то есть это тоже спрашивают, это а тоже предмет для того, чтобы задать вопрос руководителю, который ставил эту задачу. Формализация требований, то есть то, что мы проинтервьюировали, то, что мы послушали у всех наших департаментов, подразделений, нам надо зафиксировать. Очень важно понимать разницу между формализацией, между описанием бизнес-процесса и указанием на бизнес-процесс. Это вот кардинально две, два разных понятия. Описание бизнес-процесса, Олег детали расскажет, как это визуальная часть в нотации BPMN, а на самом деле может быть в разных нотациях представленных, довольно много, UML, и DEV и так далее. Там, MARIS и, проч, и, и, проч, и прочие вещи. Он может быть просто описан в, просто текстом, как у нас происходит, без какой-либо нотации, визуализации или чего-либо. Просто текст, текстовая нотация. В экспресс-обследовании наша задача не стоит в описании бизнес-процесса опуститься до операции. Мы просто фиксируем, что есть такой бизнес-процесс, подготовка отчета такого-то, что есть бизнес-процесс продажи, есть бизнес-процесс согласования бюджета. И так по списку мы пошли, собственно говоря, все, все те процессы, которые в компании происходят. Мы не... Не стараемся описать до уровня операции, что для того, чтобы сделать э, согласование бюджета, нам нужно подготовить такие-то цифры там, и, так далее, и, так далее, и так далее То есть это не задача экспресс обследования, то есть задача и отчета в экспресс и оценки на этом уровне абстракции. Наша в том, чтобы понять в принципе весь контур и с какой-то долей вероятностью оценить бюджет. О чем вам Виталик расскажет. Что еще нужно в формализации требований понимать, как э, бизнес-аналитику, так и со стороны заказчика? Это очень важно выполнить приоритизацию и степень первоочередности, что не одно и то же. Приориза приоритизация задачи – это насколько нам это болит, то есть насколько компании это нужно сделать. Как бизнес-аналитик… Что в внешней компании, что внутри компании, вы это сделать не всегда можете. То, что вам озвучивает руководитель как список требований, для вас абсолютно линейная структура. То есть вам непонятно, вот, то есть, вон там, вот у нас там, согласование бюджета, вы как бизнес о, согласование бюджета, важно. На самом деле в компании, в зависимости опять же, от жизненного цикла, согласование бюджета может пересогласовываться каждую неделю. Это ну, не то чтобы не сильно важно, да. То есть более важно, к примеру, там, цены поставить правильные для данного заказчика. Поэтому, когда вы анализируете список, который вам предоставили, очень. Хорошо было бы в момент интервью или потом попросить заказчика поставить приоритеты того, насколько важно каждое из этих требований и каждый из этих процессов. Потому что помимо приоритетности, потому что задача может быть решена не только, для, не только средствами системы, задача может быть решена косвенными и организационными средствами. Согласование бюджета на самом деле может быть как бизнес-процесс в какой-то системе дели все цифры по статьям, там его согласовывают люди, получают notification какие-то, там обороте согласовывают, процессы там, и так далее. А может быть совершенно другое согласование бюджета. Может быть согласование бюджета, когда нам у каждого подразделения надо получить просто отчет у тех по продажам, у тех по закупкам, у тех по производству, и кто-то сидит и в excel ручками это все сводит. И это не означает, что мы не должны этого зафиксировать или задокументировать. то есть а, Важно понимать, Приоритетность, мало того, приоритетность самой задачи, важно понимать приоритетность автоматизации этой задачи. И ее первоочередность, то есть в какой последовательности мы это делаем. Что для бизнес-аналитика не всегда, опять же, возвращаемся к этому списочку, понятно, какая последовательность того, как мы... В это, это может быть не важно, но срочно, да? то все квадрат этот помнят. Да. А может быть важно, но не срочно, то есть это разные степени, от этого у вас будет строиться, собственно говоря. Потом план-графика вообще всего проекта. Анализ и формализация расхождений на этом этапе. Частично мы уже проговорили о том, что мы должны сделать кросс-чек между подразделениями, какие документы они э, мигрируют между собой. Мы это проверили, мы это описали. Помимо прочего, нам нужно в, в документе описать, IT-периметр, который сегодня есть. Да, то есть в компании уже, возможно, выбрана IT-система, возможно, не выбрана IT-система. Есть исторически сложившаяся какая-то IT-система. И нам все эти параметры нужно описать. У нас есть существующая инфраструктура, в базе которой сейчас компания производит свою деятельность. Мы э, сейчас не будем сильно углубляться в небольшие компании, да, потому что у нас, собственно говоря, фаза моделирования в корпоративных проектах, да, то есть небольшие компании, корпоративный проект чаще всего не делают, у них там другой уровень автоматизации, они немножко по-другому автоматизируются. Поэтому э, зачастую, когда вы находитесь уже на первом этапе в компании, у них уже есть какая-то инфраструктура. И от этого тоже довольно сильно зависит сам проект. Потому что архитектура может быть Микросервисная и монолитная. Кто термины и кому знакомы? Ага, ну, половине не знакомы. А, монолитная архитектура – это когда у вас одна система отвечает за абсолютно все функции. То есть это классическая, к примеру, там ERP-система, в которой все, вся деятельность предприятия ведется. Микросервисная архитектура – это когда… Очень часто микросервисная архитектура образуется в процессе становления компании. CRM у нас в одной системе, склад у нас во второй системе, продажи в третьей системе, маркетинг в четвертой системе, тут у нас есть сайт, тут у нас есть какой-то там дополнительный сервер дропшиппинга с нашими партнерами и так далее. То есть образуется целый периметр IT-систем. И разница, когда вы, к примеру, приходите в компанию, в которой стоит там, управление производственным предприятием, система там, класса ERP, и вы переводите компанию на ERP-систему. И приходите в такую же компанию, такого же размера, с такими же процессами, и, там, с таким же бюджетом, там, логикой, там, с количеством сотрудников и так далее, но у которой стоит микросервисная архитектура образовалась, проект от этого будет совершенно другой последовательность действия в этом будет совершенно другая, порядок перехода в этом будет совершенно другой. У нас еще будет два порядка перехода, я немножко там детализирую эти вопросы на этапе функциональных требований технического задания. Но описать это, то есть мы должны вот здесь, у нас на выходе, мы должны дать заключение, каким образом компании нужно двигаться в своем проекте, какие риски учесть и так далее. В самом экспресс-обследовании важно зафиксировать, потому что экспресс результатом экспресс-обследования на выходе, собственно говоря, является бюджет, Но ну, помимо отчета самого, да, есть еще бюджет и сроки, сколько нам это делать, да. и очень часто, то есть если мы засунем в экспресс-обследование автоматизацию абсолютно всех требований, то бюджет этого проекта будет довольно большой, то есть для этого в том числе используется, собственно говоря, вот эта приоритизация. Желательно делать эту оценку кластер. Если у вас приоритизации нет, вы не понимаете, как вообще разбить ваши оценки. Если у вас приоритизация и первоочередность есть, вы можете разбить на большие блоки ваш проект. То есть первая часть там будет столько. То есть так вы можете выдать, что вот будет там год и 10 миллионов. Да, а так можно выдать, что у нас вот будет 4 части а, проекта, которые мы можем изолированно сделать друг от друга. Ну, то есть, и на самом деле, вот эта фраза изолирована, она в том числе требует анализа что можно сделать в первую часть а что перенести ну то есть классика жан жанра нельзя допустим э делать оперативный учет не туда не всунув продажи или закупки да это вот оперативный контур но при этом можно делать отдельно втор вторым этапом бюджетирования можно ли делать первым этапом бюджетирования теоретически да Крайне редко это используется, но а, потому что для этого нужны оперативные данные. Мы можем их вручную, конечно, повбивать, но логично, собственно говоря, вот эти этапы на какие-то части разбивать. Поэтому самая классическая вещь это сначала автоматизируется оперативный регламентированный контур, либо оперативный, если регламентированный, уже где-то автоматизирован. А потом идут уже управленческие надслойки там, оперативного управления, стратегического планирования там, и так далее. Вот. Поэтому. Приоритетность и последовательность она важна не только для понимания важности, а и дробления потом на части бюджета, который вы делаете. Подбор технологических платформ и вариантов. Перед этим, когда вы описали IT-ландшафт, который есть у компании, дальше у вас, собственно говоря, есть довольно важный пункт. Это подбор самих платформ, того, на базе чего мы будем эту автоматизацию делать. Это не всегда тривиальный выбор, на самом деле. Э -э очень часто компании подходят к выбору программного продукта, вот прочитали, там, не знаю, про ERP-систему. И там целый комплекс вообще функций. Давайте вот возьмем ERP-систему вот эту и будем ее внедрять. Это далеко не всегда правильный шаг, на самом деле. Есть, потому что если у компании микросервисная сейчас архитектура и куча всяких сервисов, то одномоментно перескочить из этой архитектуры в монолитную архитектуру довольно проблемная вещь, потому что там всплывает очень много вопросов. Что нам делается со стыковкой справочников? В разных системах эти справочники будут совершенно разные, хотя нести очень похожие сущности. В разных системах эти справочники будут отличаться, иметь разную степень засоренности, то есть где-то почищены, где-то не почищены. И в некоторых случаях их невозможно замапить. То есть невозможно сопоставить э, клиента из там, не знаю, ама crm с клиентом, который есть в УТП. Ну, то есть нет никакого идентификатора, который, в общем-то, ну, то есть там в amo не ведется ЕДРПУ или еще что-то каких-то бухгалтерских реквизитов. И тут возникает вот просто на вот этой банальном вопросе. А этих справочников довольно много и да, в разных системах они по-разному ведутся. На этом банальном вопросе вы можете очень сильно споткнуться, то есть отдельно MDM, мастер-дата э, то есть это отдельные проекты прям могут выполняться и чем больше компания, и чем больше вообще, ну то есть мы же опять же про корпоративные внедрения, чем больше компания, тем сложность этого MDM выше, потому что э, есть компании с небольшой номенклатурой, где это можно ручками там, пересмотреть. А есть компании, у которых МДМ это вот в полный рост, у которых там 300 тысяч единиц там, машиностроения, к примеру. Да? И там 300 тысяч у вас номенклатурного состава, с которым что-то надо делать. То есть его каждый день покупают, его каждый день в производство используют, его каждый день добавляют. То есть там выстраиваются процессы таким образом, что... Мы подаем сначала там заявки, есть отдельно люди, которые просто занимаются справочниками. Поэтому всегда, когда мы э, выбираем на базе чего мы будем делать, мы все, все держим вот тот список того, как эти данные у нас в системах образуются, трансформируются и куда они сейчас мигрируют между собой. правильно уже обирати техничную платформу на цьому этапе, когда еще реально у нас тільки поверхневый и бизнес процессы и так далее? Очень классный вопрос. Очень часто, в, да, если, то есть, кому, у кого по ходу вопросы возникают, спрашивайте, потому что если какие-то вещи, я-то со своей колокольни рассказывал, да, какие-то вещи могут быть за скобками, они вас очень интересуют. В чем нюанс, почему сейчас и здесь мы конкретно выбираем? У нас действительно верхний уровень описания процессов. У нас действительно еще это абстракция на высоком уровне. Мы еще многого не знаем, многого не понимаем в этом вопросе. Но нам нужно сформулировать бюджет. То есть этап этот в основном предназначен для того, чтобы на выходе с, там, из, из этого мы понимали, мы ныряем туда или не ныряем. Если мы не делаем предположения по системам, на, на базе которых мы будем это реализовывать, одной или группы систем, а бюджеты от этого могут отличаться кардинально. Вот прям с несколькими, не то что с одним нулем в разницу, в несколько нулей разницы. То есть, если мы описываем процессы, вот все сделано, мы говорим, друзья, ну, у вас вот, вот, вот такой вот список, у вас тут это не горит, это не горит, это не горит. Мы рекомендуем, давайте вот просто для сбора заказов, я, я, я гипотетические примеры пока привожу. Для сбора заказов мы возьмем управление торговлей, поставим ее отдельной базой, вот здесь настроим синхронизацию с существующими 87 и запустим этот проект. Это просто, это вот будет вот так. Та же самая компания, те же самые требования но другой продукт, там БАС-ЕРП, УП, неважно, то есть комплексный, а у них там сейчас какие-то бухгалтерии, там самописные вещи. И у вас совершенно другой бюджет этого мероприятия, вы не можете, ну то есть если они планируют перенести эти данные и эти системы должны исчезнуть, то у вас кардинально меняется проект. Здесь мы делаем гипотезу о том, на чем это можно сделать. Хорошо, не всегда получается, но хорошо бы эти гипотезы у ну, нас в шаблонах, я не знаю, у нас там вошли, наверное, не вошли, у а сокращенный вариант этих штук. У нас в расширенном варианте экспресс-обследования есть большая таблица, в которой мы делаем э, первую версию сравнения систем. То есть какие из перечисленных функций покрываются какими системами в какой мере по мнению аналитиков. Да? То есть мы, понятно, не моделируем всю информацию в системе. Но, тем не менее, мы сравниваем, какие системы удовлетворяют э этим требованиям и понимаем, то есть, по какой критерию это выбрать. Мы сравниваем и включаем несколько вариантов архитектур, как это делать. Ну, то есть либо мы стыкуем дальше к вот этой микросервисной архитектуре еще одну систему, либо мы объединяем и забираем все системы в какую-то внутрь э новой системы. Поэтому... Это, это первая часть ответа на ваш вопрос. Вторая часть ответа на вопрос заключается в том, что у нас есть второй этап фаза, собственно говоря, функциональные требования, где мы должны наши процессы превратить уже в последовательность действий в какой-то системе. И если мы на этом этапе выберем две системы, ну, то есть, если мы вынуждены, ну, что, как это, я не сталкивался за свою жизнь один раз всего-навсего, когда мы моделировали для двух систем. Потому что это сразу x2 по бюджету. То есть промоделировать это, когда, к примеру, вот есть бизнес-требования, там заказы клиентов, что мы это вот с ут делаем, ставим ее, да. И вот это, эту же задачу мы делаем в монолитной базе ERP. То есть там это два отдельных процесса. Даже разные люди это будут моделировать. То есть это будет отдельно два документа функциональных требований со своими процессами и со своей своей, своей итоговой оценкой. То есть ну, на самом деле, вот, вот токен, скорее всего, из-за этого это часто и не применяется. Поэтому в идеале, то есть надо бы, конечно, полный фидгэп делать для любой архитектуры. Но это, этим никто не занимается. Тут как бы три больших варианта и класса. Вариант номер раз, это у нас все заменить, поставить новое. Вариант номер два, к существующему добавляем какую-то систему. Вариант номер три. В существующей архитектуре дорабатываем какие-то вещи. То есть, это вот три таких ветки, которые у нас потом, собственно говоря, от их выбора, от их архитектуры будет зависеть то, что мы будем на функциональных требованиях. Подготовка предварительного бюджета. Так, у нас следующий экспертный центр. На, сейчас я на следующем слайде передам э, слово Виталику, Он расскажет немножко про, в принципе, все методологии, которые мы используем. У нас с прошлого тренинга они уже э, выработались. У вас то, что нужно здесь понимать. У вас помимо э, понятных, поня как это, понятных, Понятных по бюджету позиции – это оборудование, это программное обеспечение, это клиентские лицензии, которые под это все нужны. Собственно говоря, вам нужно оцифровать еще и те требования, которые вам были озвучены. И вот тут начинается, собственно говоря, основная проблема, ради чего это все затевается и почему это вообще этап обязательный, с одной стороны, и с другой стороны, в чем сложность. Я всегда люблю приводить пример с казначейством слова одинаковые, а смыслы разные. Два заказчика, две торговые компании. Разные по, по размеру. Вот входящие требование. Коллеги, оцените, сколько будет стоить для нас разработка казначейства. И какой, как вы думаете, диапазон в, этом, в этой оценке может быть? Плюс-минус километр в Тысячу раз. Это не шутка, в тысячу раз. Объясняю два примера с нашей практики. Входящий запрос на почту звучит идентично. И в одном случае это торговая компания, казначейство у нее, это у них есть существующая база, у них в УТП у них есть заявки на расходование средств. то есть, И они все это уже ведут. Не хватает одной, одной позиции. Что платить, а что не платить, определяет директор галочкой. Ну и а бухгалтер может, то есть и дальше даже контролировать ничего. не надо. бухгалтеру просто надо знать, что платить, а что нет просто по вот этой галочке. Все. Это, это все казначейство. То есть сделать добавление галочки и дату, когда это можно платить, там, ну, два часа с момента, там, бэкапами загрузкой в их базу. То есть, это в то, в чем они подразумевают казначейство. И есть другой пример казначейства, когда у нас есть бюджеты, лимиты вложенность этих лимитов, в момент заявки это все должно проверяться и согласовываться по матрице согласования в зависимости от бюджета, потому что если это бюджет до 5 тысяч, это кейсы плюс-минус реальные, рассказы в которых участвуют, если это бюджет до 5000 тысяч, это одни руки, если это бюджет до 50, это там двое рук, если это там свыше там, 5 тысяч евро, там, там, третий человек добавляется. Если там больше полумиллиона евро, добавляется там хедквартер вообще в другой стране. И это все, это у них все называется казначейство. То есть слова одинаковые, а смыслы разные. Поэтому когда у нас здесь, вот для чего мы, собственно говоря, там интервьюирование проводим, и почему очень тяжело производить оценку, когда у вас просто пришел входящий запрос, а там написано список, да? Сделайте нам продажи, закупки, казначейство, бюджетирование. Потому что это вот плюс-минус километры будет. От двух часов до двух тысяч часов. И это не просто оценки, это я привожу примеры того, что уже сделано. То есть вот одно казначейство и второе казначейство. В одном два часа, а в втором две тысячи. Вот плюс-минус километр в, одной, в одном и том же как бы слове, который у нас может быть. А тут мы возвращаемся к вот, вопросу, был можем ли мы выбирать систему. Если мы выбрали несколько вариантов, эти варианты могут отличаться. Нам нужно в нашей оценке сделать вариант для обоих, потому что мы можем не всегда минимальный бюджет лежит в основе принятия решения. В основе принятия решения может лежить много разных факторов на самом деле. Технологический стэк. У компании уже есть департамент you know, 1С разработчиков, Дотнет разработчиков, питанистов, неважно. То есть у них уже в основе есть критерии принятия решения. То есть возможно там, на микросервис, микросервисное зачастую дороже, в микросервисной архитектуре это экономически дороже, но заказчик будет это применять, потому что стэк его. Возможно совершенно другие критерии. Заказчик выбирает какую-то систему име, име, там, между различными. То, что мы там сталкивались, то, там, где мы, к примеру, проигрывали. И наш бюджет значить, ну, так, значительно выше, чем у там, конкурентов. Но та система используется в той компании, которая будет их покупать через два года. То есть компания автоматизирует строить ERP-систему для того, чтобы, собственно говоря, интегрироваться с компанией, которая будет ее через какое-то время приобретать. То есть причин того, что мы анализируем, может быть множество. И поэтому, когда мы эти, э, анализируем различные варианты и различные бюджеты, э, небольшая компания не понимает смысла того, что там на находится почему это три точки, почему это не фикс-бюджет вообще. Ну, то есть, как бы, и объяснить это вам будет довольно проблематично. Тут же надо еще смотреть, у нас там риски, немножко забегу вперед, а потом вернусь к этому вопросу. Экспресс-обследование, компания, нас тут уж, там, уж заказчики простят меня, экспресс-обследование проводится не только для заказчика, а и для компании, которая его делает, вы смотрите вообще, а стоит ли ввязываться в то, что вы обследуете? И может быть очень много критериев, почему не стоит. Ну, это, это частая практика. Если хорошая шутка, в одной из конференций мой коллега говорил, мы приходим то есть в компанию, вот руководитель нам рассказывает, говорит, у нас там то, то нам надо сделать, то нам надо сделать, такие задачи. Мы пошли обследовать. Обследовали, обследовали, обследовали, все. Приходим назад с презентацией решения, там я отдельно буду рассказывать. Говорит, ну что, где у нас проблемы? Говорит, ну понимаете, проблема вашей компании это вы. Вот. Поэтому на самом деле такие ситуации бывают, и далеко не все компании преобразовывают, совершенно не значит, что компания большая, и там в, во главе сидит человек с абсолютно там, светлым умом, ну, то есть люди разные, люди развиваются по-разному, и в общем-то мы в конце сегодня посмотрим, почему на самом деле в компаниях, очень часто в стартапах, меняются основатели или, или о, руководители. Те качества, которыми обладает человек, когда их было 100, совершенно не те же качества, когда их стало 500. И человек либо может перестроиться, либо не может перестроиться, поэтому он смещается на другую позицию. Поэтому экспресс-обследование, возвращаясь к нашей теме, вы когда показываете, помимо рисков вы еще... Для себя принимаете решение, мы ввязываемся в это или нет. Это касается не только партнеров, которые сегодня присутствуют. Это касается и бизнес-аналитиков в большом бизнесе. Бизнес-аналитик выполняет проект под какие-то потребности, чьи-то департаменты. И посмотрев, проанализировал на это, этот департамент, он понимает, там же какая могла быть простая ситуация. Сверху CEO отправил так, сделать закупки в департамент закупок. А у закупки там все хорошо и так. Ну, то есть, они там себе деньги получают с отката каких-то там, я не знаю, бензина. И вы приходите и понимаете, что вы проект не закончите никогда. Ну, то есть, как вы просто, как внутренний бизнес-аналитик. Потому что вам его не дадут закончить там. То есть, найдут 100-500 причин, почему это не будет сделано. Это, и это тут мы не про проект автоматизации или про оценки. Мы тут про, собственно говоря, классический консалтинг в бизнесе, про изменение структуры, того, как, собственно говоря, эту ситуацию изолировать, как ее разбить на департаменты. То есть к системному анализу, систем, ну, к моделированию никакого отношения не имеет. Вот. Поэтому все очень сильно зависит от заказчика, отвечая на ваш вопрос. Иногда мы просто показываем цифру, потому что ну, мы видим, что заказчик просто не поймет логики того, что мы здесь и зачем мы это делали. Иногда мы показываем абсолютно все цифры, поясняем, то есть, почему эти цифры отличаются. И на этом этапе мы передаем Виталику слово, и он попробует объяснить нам, почему эти цифры отличаются и что там лежит в основе.